Всем привет, с вами канал Рыбохвост У нас лопнуло заводное колечко Выскочила вставочка Сейчас мы его будем заменять Это вот у нас кольцо негодное Сейчас мы его будем пробовать зажигалкой Нагревать, чтобы лак чистить Возможно тут еще и плетенка будет, нитка не забывайте о том, то, что долго зажигаю, зажигалка лучше не держать, так как практически все слабеет от огня. Потихоньку прокручиваем. Включаем ножичком. Максимально аккуратно сделать, не так, как я. А по максимуму аккуратно. Вот нагрели он теплый под застыл у нас уже застына еще нагреть чуть-чуть я вам примерно показываю принцип как это делается точь в точь делать думаю не стоит все вот это потом аккуратно чистим и будем приклеивать вот такое вот у нас колечко после того как почистили бланк подбираем колечко какое нужно если в магазине купили комплектом. Если отдельно купили, то уже подобрано. Э -э, Берем клей. Алтека вот. 110. Э -э, Продается в рыболовном. Вот. Ну, может кто-то использует другой клей. Этот клей он э -э, при нагревании становится вновь жидким. И в случае чего можно все поправить. Взяли колечко, намазали чуть клеем и, пристреливаясь, наклеили. Я это уже сделал, с первого раза не попал, со второго, может третьего раза попал, все выровнял, по остальным кольцам это кольцо. Дальше у нас будет действовать изолента, плетеночка и ножницы. Все, колечко у нас подсохло. Берем чуть-чуть изоленты. для того чтобы закрепить нам свободный конец плетенки все закрепили я не говорю то что это правильно ну как это я делаю делаю кстати в первый раз вот обмотнул без Приспособление, приспособление Деревянного И бумажного Начинаю Так вот плотненько наматывать Ее потуже ну, Потуже тянете и чтобы она друг к другу будет, была плотно. Начинаете затягивать. Подтягивать, где отходит. Пальцем поправляете. Или есть инструмент какой-нибудь специальный. Им поправляете. Вот мы домотали, сейчас я покажу вам, как я стопорю сюда капельку клея. потом аккуратно этот кончик отрезаем повторюсь я делаю это в первый раз вот мы заклеили точнее приклеили кольцо подождали пока высохнет обмотали шнуром плотненько здесь у нас не видно кольца довольно неплохо могу сказать это я первый раз перематываю я не говорю то что это правильно это вот просто надо быстро подготовить удилище. Я думаю, что этот способ все равно надежный будет, без всяких приспособ и тому подобное. Это не так часто бывает, что кольца ломаются, если вы следите за своим спиннингом, удочкой. У на спиннинге такие кольца <coughs> приклеиваются. Аккуратно тут подмотал, пальчиком подержал. Капнул клеем. Там буквально пару секунд прихватилось. Все, у нас готово это. Дальше у нас будет будем лаком покрывать. С клеем сильно не злорадствуйте, так как можете что-то неправильно сделать, и потом это все придется чистить. По После того, как наш клей подсох, что мы кончики подклеивали, берем обычный черный лак без разницы какой в принципе о. это говорит о том, то что я его первый раз открываю все это вообще все операции делаю первый раз ставим аккуратно лак и пошли потихонечку. Лак мне не очень что-то нравится. Потихонечку. Пускай пропитывается. Сильно много бухать тоже нельзя. Так как у нас нету сушильного аппарата на котором можно будет после высушить удилища наше. Мы просто несколькими слоями, получается, наложим лак. И все. слой лака мы нанесли немножко неаккуратно но это из-за того что старый лак буду списывать на это ровненько почти аккуратно нанесли лак подсохнет будем наносить второй слой старый лак мы убрали взяли новый сейчас попробуем новым залокировать уже Получается второй слой. Стараемся, чтобы он во все дырочки попал лак. Чтобы он везде, везде прошел. Конечно, если бы был бы у нас станочек, было бы все намного проще, залокировали. Оставили на станочек. Станочек все аккуратно нам распределил бы. Но так как это не часто бывает, станочка у нас пока что еще нету. Рук мы сделали, получилось довольно-таки неплохо, но я еще хочу вот сюда вот так вот чуть-чуть. Тут у нас есть, чуть-чуть вылезли. Чуть-чуть вылезли. Все. Второй слой лака мы нанесли. Был бы станочек, он бы вот так вот потихонечку вращался бы. И распределил бы равномерно. То, что мы тут накрасили. Тут можно чуть-чуть подождать сам, самому нанести равномерно Ну вот опять вернемся к ремонту нашей палочки. Лак наш высох. Теперь теперь защитным слоем попробуем. Это все более-менее, красиво смотрелось. Защитный слой у нас будет прозрачный. тихонечку наносим прозрачный слой после которого у нас когда высохнет палочка будет готова к эксплуатации точно так же аккуратненько вот как черный так вот и прозрачный Прозрачно, Я чуть-чуть залазию За края, чтобы более-менее Покрасивее постараться сделать Не знаю, получится красивее Не получится ну, Честно говоря Мне главное, чтобы Держалась И не подвела В нужный момент Да и вообще в любой момент Лак когда новый, хорошо садится, достаточно можно приятно и быстро это делать, намазывать. Тут лишь одно но, запах конечно лака, бедные женщины. Вот так вот все мы защитный слой нанесли и украсили и защитили. В некоторых местах еще надо будет чуть-чуть подмазать. но ну, а так в целом получилось. Довольно таки неплохо Правда без кольца когда, допустим вот здесь вот Золотистое колечко Но это тоже это, это нитка такая намотанная Мы здесь без ниточки В целом у нас получилось Практически то же самое Так что ребята Не бойтесь этих дел Спокойно занимайтесь Делайте, ремонтируйте свои спиннинги. Все довольно-таки просто. Вот что у нас получилось в итоге. Вполне красиво, аккуратно и надежно. На рыбалке посмотрим. Так вроде надежно. Всем спасибо.